Первый раз я сажала перец хаски, и могу сказать, что удивительно хороший сорт. Плотный, плоды, ровные, стенки, конечно, не очень толстые, но плоды как один, все ровненькие. Цвет у них вот такой, видите, какой светлый, светло-желтые они, но очень-очень урожайные, очень неприхотливые, ничем не болели за весь сезон. С одного куста можно собрать по 20 штук. Смотрите, как много их. И они все такие ровненькие, такие чистенькие красивые. Вот могу сорвать и показать. Смотрите, какой замечательный плод. Ровные, красивые, чистенькие. Посмотрите, я собрала половины плодов с куста и какие это красивые плоды. Ровненькие, чистенькие. Цвет у них такой нежный. В салатах смотрится исключительно. Я готовила лечи. На вкус хороший перец. Рекомендую вам сажать. Вот буквально сегодня я делала просто фаршированный перец с мясом, с овощами. И получилось исключительное блюдо. Вот это мой опыт посадки перца в этом году. Меня приятно удивил. Сорт хаски. Отличный перец. Отличный. Стенка у плода не очень толстая, но вот она очень урожайная для фарширования, для приготовления салатов. Это просто исключительный сорт. Мне понравился. Я буду сажать на следующий год обязательно. Выглядит перец Так аппетитно и очень красиво выглядит перец хаски. Цвет он даже не теряет при тушении, когда я делала фаршированный перчик. Посмотрите, какая красота. Так что я могу точно сказать, что перец хаски вкусен в приготовлении. И я обязательно, обязательно посажу его на следующий